24 декабря в 17.00 открытый разговор с Романом Старовойтом. Губернатор Курской области ответит на вопросы жителей в прямом эфире сразу трех телеканалов. 7, Россия 24, Курск и ОТР. Два часа открытых вопросов и ответов. Участниками прямой линии станут и заместители главы региона. Вопросы можно задавать уже сейчас. Пишите смс-сообщение или присылайте вопросы в мессенджеры по номеру 8 904 528 4477 Оставить текстовое или видеообращение можно в официальных группах администрации Пурской области и телеканала 7 в социальных сетях. Или прислать их на почту разговор2020sobaka-inbox.ru. Давайте разбираться в проблемах региона вместе.